Впитываете в себя, принимаете вот эти негативные установки. И это не обязательно про деньги. Но ну, мы, так как мы говорим больше про деньги, то вот как избавиться от этих установ? Установки нужно замещать. Просто так от них избавиться сложно. Но можно их замещать. Замещать позитивными установками.